Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня новое видео из раздела заготовки на зиму. Будем готовить кабачковую икру. Очень вкусную, ароматную и совсем несложную в приготовлении. Посмотрите, какого красивого она получается цвета. Попробуйте приготовить эту икру и больше никогда не захотите покупать в магазинную. Итак, я даю раскладку на 1 кг кабачков, но вы, конечно же, можете увеличивать рецепт в необходимое количество раз. Из рецептуры на 1 килограмм кабачков получается примерно 1 литр готовой икры. Итак, нам необходим 1 килограмм уже очищенных кабачков. Удобнее всего очистить кабачки с помощью овощечистки, но также можете осторожно срезать кожицу с помощью ножа, но почистить кабачки нужно обязательно. Обрезаем у кабачков все лишнее и теперь такой момент, у меня кабачки достаточно молодые, поэтому у них очень мелкие семена, если вы будете использовать уже такие переспелые кабачки, то лучше удалить полностью серединку. И теперь необходимо нарезать кабачки на небольшие кубики, соответственно если будете вырезать сердцевинку, то взвесить нужно уже подготовленные кабачки, должен получиться 1 килограмм. Далее нам необходимо 250 грамм очищенной моркови и 300 грамм лука. Морковь можно мелко нарезать, либо натереть на крупной терке. Мне удобнее натереть на терке. А лук нарубить на мелкие кубики. На разогретую сковороду наливаем 70 грамм растительного масла без запаха. И начинаем с обжарки лука. Обжариваем его до легкого румянца. Добавляем морковь и обжариваем еще 2-3 минуты. Добавляем 80 грамм томатной пасты и обжариваем еще пару минут. Зажарку перекладываем в большую кастрюлю. Кастрюлю необходимо использовать с толстым дном, чтобы во время тушения ничего не подгорало. И сверху выкладываем подготовленные нарезанные кабачки. Добавляем 1 чайную ложку соли, 1 столовую ложку сахара, четверть чайной ложки черного перца и по желанию можете добавить любые специи. Я добавляю немного сушеного чеснока и немного кориандра. Включаем минимальный нагрев и тушим под крышкой до мягкости кабачков. Периодически крышку снимаем и помешиваем, чтобы ничего у нас не подгорало. Когда кабачки стали мягкими, снимаем кастрюлю с огня и пробиваем все с помощью погружного блендера до однородного состояния. Готовую икру отправляем обратно на плиту и на среднем огне доводим до кипения, постоянно помешивая. При закипании икра будет активно булькать, поэтому будьте осторожны, не обожгитесь. Посмотрите, какого красивого цвета она получилась. И после того, как икра закипит, добавляем к ней 1 столовую ложку 9% уксуса. Все хорошо перемешиваем, выключаем огонь. И можно раскладывать готовую кабачковую икру по баночкам. Банки я предварительно стерилизую, воронку тоже. И раскладываю горячую икру по горячим баночкам. Старайтесь накладывать икру практически до самого верха баночек, чтобы было как можно меньше воздушных пузырей. И закатываем стерилизованными крышками. Как я сказала в начале видео, из рецептуры на 1 кг кабачков получается примерно 1 литр готовой икры. У меня это 2 500 граммовые баночки. Готовые банки переворачиваем, укутываем в одеяло и таким образом даем им полностью остыть. А затем храним в прохладном месте, в шкафу или в кладовой. Икра получается красивой, очень вкусной. Обязательно пробуйте, Но ну, а я как всегда желаю вам удачи на кухне. Не бойтесь экспериментировать. Скоро увидимся.